Начиная с рождения, молоко и молочные продукты являются основными продуктами питания, жизненно необходимыми для человеческого рациона. Говоря об истории молока, не требует указывать какие-то даты. Через 20 секунд после того, как ребенок родился, он находит соски матери только следуя запаху, даже не видя ничего вокруг. Мать даже не успевает понять, что произошло. Людей привлекла желтовато белая жидкость, которая вырабатывается в молочных железах самок, млекопитающих для того, чтобы кормить своих детей, и содержит все необходимые питательные вещества для малыша. Как человеческий разум может извлечь пользу из всех возможностей таких продуктов? Считается, что использование молока в качестве напитка началось 9000 лет до нашей эры в Иране, в Афганистане и в Анатолии после одомашнивания животных. Предполагается, что турки, монголы и другие кочевые племена обучили методам переработки молочных продуктов племена, находящиеся на территории современной России и стран Ближнего Востока. Согласно Гомеру, сыр был произведен в древнегреческие и древнеримские времена. Твердые сыры были хорошим источником белка для римских солдат и путешественников. Страны Европы очень давно знакомы с молоком. В Америку первые породы молочных коров были завезены испанцами в 1525 году в город Вера-Крус в Мексиканском заливе. Позже под этим именем они распространились по всему континенту. Как говорится, человек приходит и меняет мир. Бесспорно, для здоровья человека молоко необходимо, но в прошлом не могло долго храниться. Его биохимические компоненты — чрезвычайно благоприятная среда для развития микроорганизмов. И таким образом это вызвало распространение болезней. В 1862 году французский микробиолог Луи Пастер разработал метод пастеризации, который позволяет долгосрочное хранение молока, а значит, больший объем потребления. Луи Пастер, профессор химии и один из величайших ученых своего времени, изменил историю 11 тысяч лет. Благодаря пастеризации другие сбраживаемые жидкости, такие как вино, пиво, фруктовые соки и особенно молоко, теперь могли храниться в течение длительного времени. Первая бутылка молока была использована в Нью-Йорке в 1884 году. В 1895 году Пастер представил машину для пастеризации молока, которая произвела революцию в молочной промышленности всего мира. С изобретением этого способа хранение молока и молочных продуктов и перевозка их на дальние расстояния стали возможными. Сегодня мировое производство молока составляет 800 миллионов тонн, а крупнейший производитель молока – Европейский Союз, около 160 миллионов тонн. За ним следует США с 92 миллионами тонн и Индия с 65 миллионами тонн. Система в молочной промышленности после второй половины 20 века была основана на том, что страны сначала удовлетворяли свои требования, а затем продавали излишки производства в соседние страны. 83% мирового производства молока получено от коров, 13% от буйволов и 4% от овец и коз. Общее мировое производство сыра составляет 20 миллионов тонн. Хотя различные типы сыров традиционно производятся на местной основе, 70% из востребованных в торговле сыров на международном рынке производится в Европе и Северной Америке. Мировое производство сливочного масла составляет 10 миллионов тонн, и 40% от этого производится в Индии. Мировое производство йогурта всего 50 миллионов тонн производится в основном в Китае, Иране и Турции. По приблизительным подсчетам, около 160 миллионов тонн молока необходимо для производства 20 миллионов тонн сыра, а 90 миллионов тонн молока для 10 тысяч тонн сливочного масла. Так около 40% мирового производства используется для производства этих трех продуктов жизненно необходимых для здоровья человека – сыр, масло и йогурт. Мы узнаем новые сведения об этой жидкости каждый день. Молоко – чудо само по себе, а молочные продукты, такие как йогурт, масло, сыр, сливки, мороженое, айран и молоко также являются жизненно важными для человеческой жизни. Эта чудотворная жидкость содержит три основных компонента правильного питания ⁇ жиры, углеводы и белки, а также является богатым источником полезных минералов ⁇ кальция, фосфора и магния. Стакан молока 200 мл содержит около 130 калорий. Когда мы пьем молоко, мы получаем 6,8 граммов белка, 9,4 граммов лактозы, 7 граммов жира. 1,5 граммов минералов, большинством из которых являются калий и кальций, и 0,7 граммов витаминов А, В2, В12, Д, Е и К. Промышленная транспортировка молока требует хлопотной и планомерной организации. Около половины из 800 миллионов тонн производимого в мире молока потребляют пастеризованным. Основной метод пастеризации следующим образом – молоко необходимо быстро разогреть до температуры, достаточной для гибели микробов, на короткое время, и снова быстро охладить, не позволяя микробам образоваться вновь. Свежее молоко, которое продают в магазинах, предварительно обрабатывают около 15 секунд при 65 градусах и приводит очень быстро к температуре хранения 4 градуса. Срок годности этого типа молока составляет от 3 до 5 дней и дома должно храниться в холодильнике. Молоко длительного хранения нагревают до 140 градусов около 4-5 секунд, а затем очень быстро охлаждают. Молоко длительного хранения может храниться от 2 до 6 месяцев при комнатной температуре, однако его следует держать в холодильнике после открытия и употребить в течение двух дней. Вопреки распространенному мнению, в обоих методах хранения молока в него не добавляют никакие вещества. Тем не менее, по сравнению с молоком длительного хранения, свежее молоко лучше сохраняет минералы – кальций, витамины А, В6 и В12. Сыр – второй важнейший пищевой продукт, произведенный из молока, является одним из редких продуктов, у которого ценность и вкусовые качества улучшаются при хранении. Сыры, как правило, хранятся от плюс 2 до плюс 5 градусов, имеют сроки хранения от 2 до 12 месяцев. Масло, полученное из молока, можно хранить в течение 12 месяцев при температуре минус 25 градусов. Ваяцепь составляет один из крупнейших объемов торговли нашей планеты, поставляя молочные продукты по всему миру. Молоко является очень важным питательным веществом, появляющимся в тот момент, когда млекопитающие рожают, и доступно в течение короткого времени только для того, чтобы прокормить и вырастить детей. Мягко говоря, мы делим это молоко. Так давайте не будем терять ни капли молока, станем ли пить его или делать сыр.